Здорово, бандиты, с вами Панда. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как платный пиар вашего YouTube-канала. То есть, где можно пропиарить, как это выглядит, зачем, почему и стоит ли вкладываться в пиар. Если кого-то интересует мое мнение, я его, в общем, часто достаточно высказываю, не вложив ни копейки денег, вы будете расти очень долго. То есть, у вас есть шанс, конечно, прийти к какому-то условному успеху, да, набрать какую-то условную аудиторию, но с пиаром вы сделаете это намного быстрее. То есть это можно сравнить, знаете, нам, мне нужно добраться из пункта А в пункт Б и вам нужно добраться из пункта А в пункт Б. Я поеду на велосипеде, а вы пойдете пешком. Ну, то есть вероятность, что я доберусь быстрее крайне высока. То же самое с пиаром. То есть с пиаром вероятность, что вы быстрее продвинетесь, быстрее сможете начать зарабатывать деньги с канала, ну, выше в разы. Более того, чем хорош пиар? То есть вот э, многие начинающие блогеры не понимают своих ошибок, не понимают, что происходит вообще. Вот, а купив какую-то рекламку, да, самую даже маленькую, какой-то репостик, постик, полу... они получат первые лайки, первые дизлайки, то есть небольшую денежку залив, ну, там, за 500 рублей купив, допустим, репост какой-то паблик, да, вы увидите реакцию, то есть вам скажут, у вас голос, как у школьника, там, репорт, муд, или вам скажут, вы классный, да, там, снимай еще. Все-таки, ну, платным пиаром стоит пользоваться, потому что, на мой взгляд, на бесплатном не всегда можно вывести и не всегда вас бесплатно где-то хорошо пропиарят. Это бывает крайне редко. Какие бывают виды а, платного пиара? Давайте начнем с того, что я считаю наиболее эффективным. Я считаю, что самый эффективный вид рекламы на данный момент, я три года уже на YouTube, наверное, мое мнение имеет какое-то значение. То есть то, что я люблю покупать. Я люблю покупать больше всего прероллы или пост-роллы. Что такое преролл? Вот идет видео, да, и в начале ролика идет реклама. Ну, в данном случае реклама магазина, это может быть и реклама канала. Но у рекламы канала есть небольшое или большое преимущество. То есть с рекламой вот будет вот такая ссылка, да. И вот, собственно, к чуваку пойдут какие-то подписчики. Их может быть разное количество. Зависит от текста рекламы, от того, насколько интересный видеоряд вашей рекламы. То есть вот просто вот как здесь, это неплохо. Это неплохо сделано. Там достаточно смешной текст, я сказал. Давайте послушаем, если вам интересно, да. Всех приглашаю на канал Шрайбегус, а тут вас ждут интересные видео по World of Warcraft, Dota 2 и прочим MMORPG. Подписывайтесь, а то страшный жирный панда приедет к вам в ночи. Ссылка в описании. Вот. Ну, можно сделать лучше, можно сделать хуже, можно сделать по-разному. Картинка, может быть, не самая интересная подобрана. Ну, вообще, приролы обсуждать — это долгий, на самом деле, разговор. То есть, что сработает, что не сработает. Но э, на что я бы на вашем месте обратил внимание, если денег очень мало? Всегда очень хорошо залетают конкурсы. То есть, сделать, допустим, розыгрыш какой-то супер актуальной штуки и заказать прирол у большого блогера, например, у меня — это часто очень хорошо сработает. То есть аудитория подпишется. Да, вы скажете конкурс, типа аудитория подпишется на конкурс, да, но тем не менее они увидят и ваш канал, и ваши видео, и кого-то, не всех, далеко не всех, меньше там, даже там, меньше 60-50%, но кого-то заинтересует и ваш канал, и ваш проект. Еще лучше сделать какой-то интерактив с розыгрышем. То есть, например, кто пришлет лучшую историю, там, героя доты, или кто пришлет лучший гайд, попадет в видео, там, поиграет со мной. То есть, какие-то вот эти такие моменты, это нужно обсуждать отдельно, как бы смотреть. Я уже приводил примеры, такие тоже интересные, можете посмотреть другие ролики на этом канале, на моем, по заработку. Много можно чего придумать, то есть, если ваш проект потенциально интересный, с преролом можно набрать дохерища аудитории. У меня есть пример прирола с которого чувак набрал 5000 подписчиков, купив у меня прерол. Это очень дофига, очень дофига. Но... Есть примеры, когда человек покупает прерол, к нему заходит несколько человек, смотрят, какое-то говно скучное. Вот. Что касается текста приролов то я вам честно скажу, лучше придумать его самостоятельно, вам. Вот, Потому что ну, часто большие блогеры, когда много преролов в день, я вот на этом 2-3 ролика в день выпускаю, я уже просто, ну, как бы, я не вкладываю прям какую-то суперфантазию, особенно если человек об этого не просит. То есть часто говорят, вот, там, рекламируемый канал. Я говорю, как? Ну, там, скажи, типа, канал такой-такой-такой. То есть нужно на, на этот вопрос обратить внимание, продумать текст, продумать, какое, какое будет изображение. Тогда будет больше толку, больше толку. А если у вас ограниченный бюджет, то для вас это очень важно. Второй способ пиара, который мне очень нравится, это конкурсы. Почему я люблю конкурсы? Потому что на любой канал, даже если вы там неадекватный, даже если вы школьник, дебил, еще кто-то, ну или наоборот у вас классный канал, можно получить подписки. Вот у этого парня мы сейчас двигаем с нуля, он купил у меня конкурс, у него 2200 подписчиков с нуля, то есть у него уже есть старт, да? Другой вопрос, что старые его видосы мало кто посмотрел, вот новый, новый видос, да, уже как бы вызвал какой-то какой интерес, ну и видос, который пропиарен, тоже как бы пошел. У конкурсов, конечно, есть большой минус. Нужно заинтересовать аудиторию. То есть здесь, э, ну, как бы неплохой видос, да, вот который, ну, стартовый. Но здесь проблема у автора с голосом. И как бы не хочется осуждать людей, которые берут у меня рекламу, но можно было сделать вот этот вот при, э, ролик приветственный лучше. То есть всегда, всегда можно сделать лучше. То есть, понимаете? Купленная реклама, даже вот у меня, допустим, вы покупаете рекламу, да, это не всегда зависит на 100% от меня ее результат хороший. Это зависит от того, насколько у вас хороший канал, насколько у вас интересный проект, да, интересный, актуальный для аудитории. И потом только от меня. То есть от меня может прийти очень много аудитории, а может прийти мало. Это очень сильно зависит от вас. Вот, ну и по поводу конкурса, да, скажу, что конкурс, он дает гарантированно от 2 до 7 тысяч подписчиков от меня приходило. Есть отзывы, есть вся фигня. И в принципе для старта проекта это неплохо, но учтите, что большая часть, то есть 10% отписываются после конкурса стабильно. То есть там пришло 5000 человек от меня, допустим, 500 человек отпишутся 100%, 500 человек всегда отпишутся, вот, потому что они мотивированы на конкурс. Но их можно заинтересовать, есть примеры удачные, я сам делал так, я купил когда-то очень давно за 20 тысяч офигенно дорогой конкурс у одного топового блогера, а потом сам начал делать конкурсы, у меня они стоили 3000 но я за месяц эти 20 тысяч отбил на конкурсах. То есть ко мне пришла куча халявщиков. Я их, ребята, а давайте еще вот здесь, а давайте еще вот тут поучаствуем. И в итоге, конечно, халявщики немножко отсеивались, да, как через ситечко там проходит, что-то остается, что-то там уплывает, да. Но тем не менее у меня вот эта аудитория, она шла, шла, еще раз шла. То есть я считаю, что это очень, это очень профитно. Рекомендую. Если вы... Конкурс нужно уметь подать. Нужно уметь вот... То есть, с моего ролика пойдет куча к вам чуваков. И нужно уметь их заинтересовать с первой, с первой секунды. То есть, 10 секунд они обычно тебя смотрят. Ты должен за 10 секунд успеть им. Ребята, у меня супер канал. Там то, то, то, то, то. А хочешь поиграть? А хочешь получить вещь? А как? А давай поиграем вместе. А давай мы снимем ролик, да? А давай там ты, мы поиграем, снимем ролик. Если ты меня выиграешь там, допустим, я не знаю, в Counter-Strike один на один, то я тебе там какой нибудь там подарю вещь там за 10 рублей. И чувак такой, вот я, короче, поиграл у этого пацана на... в ролике. Вот я попал к нему на канал, он классный. Еще мне там заплатил, там, ну не заплатил, там какую-то вещь получил. То есть мне вот сейчас, например, сложно делать такой проект. Почему? Потому что у меня подписчиков, которые хотят со мной поиграть. Море просто а вот для вас, когда у вас старт, у вас ничего нет. Вот такой комьюнити, друзей каких-то, знакомых, тех, кому интересно ваше творчество, очень легко зацепить каким-то интерактивом. Поэтому рекомендую конкурс, но если вы умеете его подать. Почему рекомендую прирол? Прирол работает очень долго. То есть вот ребята, которые у меня потом купили прирол там год назад, у них этот прерол, он до сих пор что-то набирает. И прерол может очень круто выстрелить. Приведу пример просто по моей рекламе. Да? Есть, есть недавний пример. Парень, значит, что написал, что ролик, говорит, набрал... Платил 2000 за рекламу, получил 154 тысячи просмотров. В то время как другие видеоблогируют по 15к за 100 тысяч просмотров. То есть, прерол может очень сладко залететь. Конечно, он может мало набрать, но со временем преролы еще набирают. То есть, даже ролики, которые вот сейчас, допустим, это на этом ролике 15 тысяч просмотров, но через там, полмесяца будет там 30 тысяч просмотров. То есть, еще сколько-то. Даже то есть, там, не 30, но пусть там, там 16 тысяч, 17 тысяч. Но ваш прерол будет работать еще долго. Вот. Ну, то есть, запомните это. Прирол, я считаю, очень круто. Какие еще бывают виды пиара, да? Если на YouTube, то лайк. Лайк, коммент. Если честно, полное дерьмо. Не рекомендую брать. А, почему? Потому что лайки, комменты почти у всех в лентах не отображаются. Даже если они отображаются, они отображаются криво. И, ну, это работает очень плохо, ребят, очень плохо. У меня вот, допустим, если вы купите лайк, да, как бы, но я не хочу оскорблять там, свою рекламу или еще что-то, он даже не отобразится здесь нигде, не отобразится ни в ленте. Просто я лайкну ваш видос и напишу комментарий. Это абсолютно бесполезный тип рекламы, не сливайте на это деньги. Просто всегда находятся дурачки, которые ничего не понимают и покупают эти лайки и прям просят. Я много раз убирал лайки из прайса, я объяснял, что это бесполезно. Нет, ну раз в месяц стабильно находится чудак, который хочет купить лайк-коммент. Ну хочешь купить, покупай. Если ты не разбираешься, пожалуйста. Это как в магазинах вам какую-то фигню загоняют, если вы не разбираетесь. Тут То же самое. Хочешь купить лайк, пожалуйста. Рекомендованный канал. Раньше это супер работало, но это было во времена динозавров. Раньше, когда ты подписывался, на, вот допустим, на панели ты подпишешься, и сверху у тебя, а вот мы рекомендуем еще там три канала. А сейчас такого нет, сейчас ты подписался, это полное дерьмо. Рекомендованный канал не нужно брать ни у кого, ни за 5 рублей, ни за 10, ни за 15, ни за 1000. Ни у кого не берите рекомендованный канал, никогда. Если только супер ваша тематика, супер прямо вот и за копейки, но таких сладких предложений на рынке практически нет. Рекомендованный канал это просто слив бабла. Ну, всегда были желающие посливать бабло, поэтому я продавал кадр рекомендованный канал. Сейчас у меня как бы тут только кореша мои. Вот, поэтому рекомендовал не рекомендую, то есть не рекомендую, рекомендовал да, то есть это может сработать, знаешь, ну как вот как вот дружба, партнерство какой, да, вот мы допустим дружим со Strategic Music, да, и у меня на них есть вот этот вот, то есть это не за бабки, Друж дружим с Модурином, да, и у них на меня есть, ну как бы мы тогда друг друга, ну делаем друг другу приятно, короче. но рекомендую не берите, ребят, не берите, опять же, ну на научен горьким опытом. Какая еще бывает реклама? Давайте я просто мне проще проще посмотреть у себя, про я какая еще бывает. Бывает ссылка в описании. Вот тут честно скажу, зависит от цены. Это не супер крутой способ пиара, но зависит от цены и от вашего проекта. Если интересно, ссылка в описании, то она иногда работает неплохо. То есть я ее продаю, допустим, отдельный счет от прирвал. То есть она будет на втор... но вторая ссылочка, да, она будет в описании просто к ролику. Ну, давайте как-нибудь, я не знаю, откроем вот какую-нибудь вот эту. Боже мой, это... надоел. А, надоел, да, надоел. Вот, ну, допустим, вот здесь вот стрима подрезать. То есть вот типа ваша ссылка могла быть, да, там канал какой-то супер, супер топ канал, да. Могло быть, ну, такой способ, спорный, зависит от цены. Вот эту штуку иногда выгодно оптом брать. Вот магазины многие оптом брали, допустим, у меня и очень были довольны. Вот, ну для вас, не знаю, как это сработает, Ну, можно попробовать. Но это как бы такой, такой вариант, как бы, ну, надо смотреть цену. И тут сложно прогнозировать, сколько будет трафика. Можно, конечно, использовать какой-то сервис сокращения ссылок, типа Google, вот это вот. Есть сервис сокращения ссылок, чтобы вы могли увидеть, сколько переходов было по вашей ссылке. Вот простейший сервис вот go.gel. Давайте зайдем. Пусть какие-то ссылки есть, конечно, но ладно, я вам покажу. То есть, вот вы такую вот, вот сюда вы вбиваете, допустим, ссылочку свою, да? Вот, допустим, вот на это, да? И нажимаете укоротить URL. И вы получаете вот такой URL ну, странный адрес, да, странички. Но вы видите, сколько переходов по нему. Ну, то есть, например, вот PandaCase, 4 тысячи переходов у меня было по ссылке. Или там на какой-то канал 3000 переходов был по ссылке. То есть, я не знаю, я же не помню, где что размещалось, да. Ну как бы, но вы вот можете раз эту ссылочку, да, и у видеоблогера у меня, например, попросить. А размести вот эту ссылочку в описании, да. И тогда вы сможете узнать, сколько человек перешло по этой ссылочке. Это очень удобно. То есть, у вас будет, вот если вы сейчас зайдете, вы видите, там 0 кликов, ну вот это вот новое, да. Там 1000, 1000 кликов, 200 кликов. И эту ссылочку вот, если мы перейдем, у нас клик, давайте перейдем. Вот, ну перешли. У нас вот сейчас обновим. И вот у нас на нашей ссылочке, видите, один клик. То есть сколько раз кликнули. Это, ну, то есть посчитать, ну, это, это очень неплохо, потому что можно посчитать. Если берите ссылки в описании, берите такую штуку. Что касается рекламы ВКонтакте. Чаще всего... Боже мой. I'm sorry. I'm so sorry. Названивают уже. Друганы. Сори, просто на этом канале я не монтирую видео, поэтому вам пришлось послушать кусок моего звонка. I'm sorry. Uh, что касается, значит, пиара ВКонтакте. Честно говоря, ребят, не хочу долго об этом рассказывать, но почти всегда работает очень слабо. Потому что если вы размещаете ролик, то чаще всего размещают вот так сейчас. Ссылку и картинку. Если картинка привлекательная, могут нажать. Да, там сисечки, все эти дела. Но часто реклама ВКонтакте завышена по цене. Сами ролики набирают мало, просмотры из «Контакта» вроде как считаются, но через жопу. вот. И я в «Контакте» вообще очень расстроен. Я сколько раз покупал рекламу «Контакте», мне никогда не нравилось. Единственное, как я делаю, это я иногда в маленьких пабликах, где небольшая конкуренция, где вообще никто рекламу не покупает, потому что на больших пабликах часто цена завышена. Я покупаю, допустим, 10 прероллов. 10, 10, 10 реклам моего видео. То есть я беру 10, допустим, своих видосов, и там по 50 рублей, по 100 рублей покупаю оптом в каком-то паблике. То есть оптом может быть. Особенно не рекомендую работать через рекламную биржу ВКонтакте. ВКонтакте есть рекламная биржа. И с гарантией, то есть 100% ваш по 80% нужное время, нужный паблик, там есть статистика. Через нее еще хуже покупать, потому что там еще наценка бешеная получается. И просто за огромные бабки. Лучше договариваться с людьми напрямую, но опять же многие паблики и кидают. Паблики держат сейчас каждый дурак. Короче, я от рекламы в пабликах вообще не в восторге. Может быть, я не умею ее готовить. Но я смотрю то, что там у меня в пабликах берут, ну, не особо окупается. Не, ну, редко много просмотров. Очень редко, если там супер какая-то реклама. Именно, именно каналов. То есть, вот, допустим, реклама магазинов может там окупаться. Вот. Что я сам брал сколько? Я просто рекламы на тысяч 50 только за прошлый год ВКонтакте. ВКонтакт убил на разные проекты. Ну, ребят, ни о чем просто. Просто ни о чем. В конце видео то же самое, что в начале, но меньше посмотрят. Есть плюс, что можно подольше сделать. Часто вот я, например, в начале видео 10 секунд, да, а в конце хоть, хоть 20 секунд болтай. Вот. Ну и заказной ролик это вам не интересно, потому что это для магазинов еще для чего-то. Вот, собственно, вот из того, что я делаю, это все. Что еще делают другие блогеры в плане рекламы? Совместные видео на ваш канал часто делают, я это не делаю, это редко берут, это полное дерьмо. От того, что вы на своем канале поиграете с пандой, ничего в жизни не изменится. Лучше жизнь не станет точно. Ну, хуже тоже, но просто у меня лучше станет, потому что я бабки возьму, а вы у вас нет. На канале блогера совместные видео можно брать, но нужно очень четко найти блогера по тематике, с которым и вам будет интересно. Я, например, на свой канал не готов выкладывать видео с каким-то там школьниками, еще с кем-то неадекватными. Поэтому я эту услугу не оказываю. Ну, многие оказывают, в общем, ну, деньги не пахнут. Поэтому насчет совместного видео, не знаю, совместное видео хорошо работает, если у вас какой-то партнер, он интересен, вы интересны, и вы уже поднялись, я поднялся, он поднялся, то это может быть классно. То есть, ну, с крупными, допустим, то есть мы делали, допустим, с Дмитрием Кузьменко, да, с Strategy Music мы делали подкаст совместно на мой канал, ему просмотры, мне просмотры, мы ничего не теряем, это для нас бесплатно, или с Манурином мы делали тоже ролики, да, то есть мы ему просмотры, мне просмотры, ну, с Пони делали когда-то. Вот, с цыганом делали. То есть, ну вот, со всеми друзьями. Но вот так отдельно за бабки брать, я бы, честно говоря, очень подумал. На ваш канал с другим блогером можно брать, но, опять же, я смысла особого не вижу. То есть, вы ну, в свою же аудиторию будете, в которой у вас изначально... Ну, мы, мы предполагаем, что маленькая. Вот как-то так. То есть, по основным видам пиара все, что касается каких-то других доплатных моментов. Ну, вот это всякая оригинальная реклама на сайтах... Нельзя ее как-то оценить однозначно, потому что она зависит очень сильно от сайта. Всяческая накрутка-раскрутка раск... на... накрутка, просмотров я не пользовался. Я представляю, как это работает, но зачем вам просмотры, допустим, ботов, вообще ботов, да? Я понятия не имею, чем они вам могут помочь. ну точка... Только может быть с точки зрения того, что типа понты, типа у меня там по 10 тысяч просмотров на видео, хотя я сам снимаю какое-то говно, ну, может быть, обмануть каких-то рекламодателей таким образом можно. Может быть, ну, я, я не пользовался этими методами, да? То есть, ну, по сути, по платным, да, по рекламе на YouTube. То есть YouTube выгоднее всего рекламировать обычно на YouTube. Вот. Что касается. ВКонтакте, ну, как-то спорно. И аудитория контакта очень мало подписывается на Ютубовский канал, даже если вы видос покажете. То есть ВКонтакте — это другой формат. Формат посмотрел видос, закрыл. А YouTube все-таки это формат посмотрел видос, подцел следующий видос в плейлисте подписался. То есть поэтому. Такой YouTube. Ну вот, честно говоря, по платным пиарам я больше ничем не пользовался. А, ну. Есть еще как бы, но это уже, знаете, это такие как бы полу, полу, полуподпольные, подвальные способы. Сможешь сделать сайт, там, да, можно какие-то сайты поститься, за бабки, можно поститься в группы в стиме за бабки, но это тоже так, ну, как бы, не, не везде предложит и не особо популярный, и не особо и дает. Поэтому вот так, о платному пиару я рассказал, ребят, я думаю, что. Вот. Ну, если кого-то заинтересовала реклама у меня, то можно как бы, ну, по ссылке в описании перейти вот на, этот, на мой прайс, ну и, соответственно, писать мне. Только пишите, что по рекламе, а то друзья, друзья не добавлю. Все, такие дела. Надеюсь, что объяснил, ну, спрашивайте, если что-то интересно. Именно по рекламе, по платной. Про партнерство в следующем ролике будет. А по бесплатному был уже ролик. Да.